Мария, Давай же. Иди ко мне! Я боец. И то, что ты женщина, меня не удержит. <смех> <смех> Костя, <Кассет>. ой РАН <run. смех> Это так приятно. Тебе очень идет такой кровавый макияж. <смех> Думаю, ты будешь прекрасно выглядеть. С разбитым лицом. Цветок морского змея. Клетка Марии. Поджог Марии. И если тебя так легко подрось, станешь таким же посмешищем, как и мне. Ты двигаться, бедняжка. И это тебе в отместку. то, что ударило меня по лицу. Здорово. Она дитя демона. Твой грех, что ты вообще живешь. Ты абуза для всей своей команды. Меня интересует всех властимущих в мире. Только из-за умения расшифровывать панеглифы. От твоего бесчестия здесь бушует море пламени. Может попросишь монстра скелета потушить огонь? Я бы на твоем месте убирался отсюда прочь. Чем плохи пощечины куала? Пощечины слишком слабые. Как насчет тыльной стороны ладони? Скорость важнее мощности. Бац! Робин, хочешь научу тебя удару Коготь дракона? Это оружие посильнее. Самуку, зачем ты пришел? Я сама научу Робин сам. Нет, я. Я подхожу больше, чем ты. У Робина так очень сильные приемы блокировки. Но как только мы расстанемся, мы не сможем защитить ее. Если ты доверишься мне, все будет хорошо. Если мне доверишься, все будет еще лучше. Не могли бы вы научить меня удару ладонью? Хорошо! хорошо. Это. Особый прием. В этом секрет карате рыба людей. Тысяча цветов. Кратте рыбы людей. Гиганты ум! Выясни, где находится ядро противника. Что это за форма такая? Я покажу тебе! Настоящую адскую женщину! Демонический цветок. Есть люди, которым я действительно нужна. И я полагаюсь на них. И ради этих людей, Ты... я готова превратиться в демона. <свес> Могучие тиски Джакози! <свес> Блэк Мария, сама? <свес> С возвращением, Робин Спасибо за ожидание. Что-то я устала. Ой -ой -ой.